Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот в этом ролике за 6 января я показала, что моя парамайнинговая ферма из 27 кошельков приносила мне доход 9 долларов в сутки в холде за счет сложного процента при гибридном майнинге. На тот момент, вы видите, парамайнилась в сутки 4203 монеты. Прошло 3 недели. И сегодня, 1 февраля, моя ферма в сутки промайнит уже не 4203 монеты, а 5295 монет. Надеюсь, вы заметили, что в моем блокчейне изменился дизайн. Он стал намного функциональнее благодаря новому моду 1.2, разработанного Владом Волконским. Переустановка мода заняла буквально пару минут после просмотра вот этого ролика. Теперь в своем блокчейне я вижу структурный баланс. Под каждым кошельком. Сколько дней каждый кошелек находится в холде? Когда у каждого кошелька истекает зеленая зона? Сколько уже напороманилось монет на каждом кошельке? На каждый момент просмотра в реальном времени. Добыча монет в сутки каждым кошельком. Добыча монет в месяц на каждом кошельке. А также общий напороманинный уже баланс всеми кошельками. Вот здесь общая добыча монет в сутки и в месяц. Теми кошельками то есть всей моей фермой из 27 кошельков картина скажу вам я очень привлекательная и заманчивая для дальнейшей перспективы в предпоследней колонке мы видим процент добычи монет в сутки а наверху среднесуточный процент добычи всеми кошельками последняя колонка самая важная. тут указано сколько прошло блоков с момента когда ваш кошелек поймал последний блок Блок. то есть кошелек находящийся в холд статусе защищен только от входящих транзакций в период если от последнего пойманного блока до следующего который нужно поймать этому кошельку должно пройти тысяч блоков то есть 69 дней покажу на примере вот на этом кошельке показывает что с последнего пойманного блока в блокчейне сгенерировано уже 23 тысячи петли 577 блоков. Отнимем от 100 тысяч 23 577 равно 76 423 блока. В сутки генерируется 1440 блоков. Если разделим 100 тысяч блоков на 1440 блоков, это будет равно 69,5 дней. А если разделим 76 423 блока на 1440, то получим 50 дня. То есть у этого кошелька для защиты от входящих транзакций есть еще 53 дня. Нужно знать, что если прошло уже 100 тысяч блоков, то холд не слетает. Но любая входящая транзакция, будь то монета или сообщение, может сбить холд период. И все монеты, которые уже нагенерировались за этот период, переведутся на баланс. И вам покажет вот тут, что кошелек находится в холде первый день. Если это произойдет, то вам нужно вывести то, что уже напроманилось, оставив на балансе не более 109 990 монет. Если вы видите что у вас осталось очень мало дней до конца защиты, вам может помочь, как пишут в чатах, перезагрузка компьютера, как вариант. А также можете попробовать закинуть несколько монет на кошелек. А теперь берем калькулятор, вбиваем в него добычу монет за сутки, то есть 5295. Заходим на CoinMarketCap и видим, что сегодня курс ноль целых ноль шесть пятьдесят Открываем калькулятор, умножаем пять тысяч двести девяносто пять монет на ноль равно 14 долларов. Сутки. Ну вот и все, что я хотела рассказать вам в этом ролике. Всем удачи! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за информацию и пишите свои комментарии под роликом.